Всем привет, дорогие друзья! Хотел вам представить проект Супер Копюк, который уже работает более 10 лет. При регистрации вам дают бонус новичка, это 10 долларов. При первом вкладе минимум на 20 долларов вы получаете второй бонус. Еще 10 долларов. На эти деньги вы создаете депозиты и зарабатываете. Нужно для этого зайти в график выплат. И создать на самой ближней неделе депозит. Вот на первой неделе вы создаете вклад 10 долларов. Потом на второй неделе, если выполняете на 20 долларов, то вы создаете и на второй неделе. На 20 долларов. И на третьей вы создаете вклад с носом 10 долларов. Вот, покажу вам пример, как создавать. Вот, например, на третьей неделе я создаю, да. У нас будет любое название, вписываете вашу сумму. Ну, на каждой неделе ограниченная сумма идет. Ну, но с неделями она увеличивается. Например, вот 25 долларов, да. И нажимаете добавить. Вы будете зарабатывать, если вы инвестируете 20 долларов, вы будете зарабатывать 8 долларов в месяц. Если вы будете на бонусные 10 долларов только, то вы будете получать только 4 доллара. Это без вложения, как говорится. Если вы хотите больше вложить, то вы соответственно будете больше зарабатывать. Покажу вам выплаты Суперкопилочки. Вот, смотрите. Это было 25 декабря. Я получал выплату. Сейчас я вам пока листаю немного. Вот, на 19 долларов, как видите. Сейчас я вам открою. Покажу. Вот. Суперкопилка. 19 долларов. Я 10 января заказывал выплату. Проект в хорошо, отлично все. Внизу будет ссылка по, на регистрацию и описание, соответственно. Каждую неделю вам нужно, ну, для новичков самая высокая доходность идет. Это что объясню. Предоплата, это денежки идут у вас на создание ваших депозитов это когда с выплатную часть идут на основной счет и часть на предоплату для создания новых депозитов основной счет вы можете с этого счета выводить выводом от 50 центов можно выводить но при выводе если вы будете инвестировать от 100 долларов то вам нужно будет верификацию делать если будет если вы инвестируете меньше 100 долларов, то вам нужно сделать верификацию. Обязательно, чтобы вы смогли выводить. Тут у вас идет... Вот. За каждого друга вы, если он, например, инвестирует тоже, например, 20 долларов, вы будете получать 10% от его вклада. Например, вот он 10 долларов за пополнит, например, да? Или 20, например, начну. То вы получаете будет 2 доллара в неделю. 8 долларов в месяц на пассивном доходе. Чем больше друзей вы позовете, тем больше вы, как, соответственно, и заработаете. Тут есть контакт с специалистом, вы можете связаться через Telegram или через вкладку Помощь, как говорится. Задать можете любой вопрос. Вами свяжутся. Или другой тут вопрос, свой нужно писать. С вами свяжется сотрудник. Промокоды идут, это, это повышенная доходность. Была вот акция на Новый год, повышенная доходность с третьей недели. Там было плюс 41% депозитов было. Это временная акция была. А так промокоды идут с 20 недели, плюс 20% идут промокоду. Но сейчас их пока пока нету временно. Так. Состояние программ. Тут выплаты недели показывают сколько ожидается на этой неделе у вас выплат. Сумма вносов, которые вы внесли. И ожидаются выплаты. Адаптация проходит раз, раз в месяц. Это ваш капитал ваших программ временный вклад который требуется для стопроцентной кармы но при начале вам обеспокоиться о ней не надо у вас будет всегда повышенная доходность до 16 недели Включительно будет карма сто процентов вот так вы внесете эту сумму у вас будет сто процентов карма но для новичков вам и до 16 недели можно об этом не думать Что еще тут можно вот если вы будете вот, друзей приглашать тут есть даже матрица вот покажу перейду вот партнерочку покажу вам матрицу за каждого третьего друга который ну, придет и создаст матрицу вы получите 15 долларов за троих друзей активированных Который создаст депозит. И попробует минимум на 20 долларов. Вы будете. Получать. Ну тут нужно ее создать. Тут за 1 доллар. Как видите. Вы создаете. пустую Стоимость активации 1 доллар. После ее закрытия матрицы. вы Вам она возвращается на тета. Плюс вы будет закрыты Вы получите бонус 15 тет. Это 15 долларов. Вывод идет на. Кошельки это Nixmoney, PerfectMoney и биржа Detacoin, биржа. Выбор первый несколько раз, вам может позвонить сотрудник Спросит, например, ваше название программы, сумма вывода, на какую платежную систему вы вводите примерно. Это первые несколько раз. А потом уже все будет приходить уже автоматом, вам уже на кошелечек. Не автоматом приходят денежки на кошелечек. Это мои активные программы. В данный момент, как видите, тут указывается, сколько я внес мой внос, сколько я вот получу. Вот видите, плюс 4 доллара. Вот 32 минуты, 135. Чем больше инвестируешь, тем больше, как соответственно, и зарабатываешь. Плюс на партнерской программе 10% от ваших друзей, как видите. Вы тоже можете ссылочку там давать там друзьям, родственникам, коллегам, чтобы они тоже инвестировали. Ну и, соответственно, зарабатывали, как и они, так и ты как и вы. Ничего сложного нет, проект надежный, в интернете таких больше нету. Это как э, касса взаимопомощи, помогаешь друг другу. Ничего тут это никакой не ни хайп, не лохотрон, не пирамида. А касса взаимопомощи, помогаем друг другу и зарабатываем. Все честно и надежно. Так что, друзья, регистрируемся. Ссылочка будет в описании. Всем, друзья, удачных инвестиций. Будет вопросы, пишите мне или под этим видео. Я с вами свяжусь. Или после регистрации я с вами тоже также свяжусь. Всем удачных инвестиций. Всем удачи. Всем, друзья, пока.